Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. С 2020 года врачи будут получать стимулирующие выплаты в размере 1000 рублей за выявление онкологии в результате диспансеризации или профосмотра. Госдума приняла соответствующий закон 19 ноября. Согласно документу, с 2020 года из федерального бюджета будет выделяться субсидия, в сумме чуть более 6 миллиардов рублей. Появился стимул для врачей находить онкологические заболевания на ранних стадиях. И вроде бы все хорошо, ведь трудящиеся смогут получить своевременное лечение. Только вот лечение онкологических заболеваний как стоило, так и продолжает стоить денег, что наемным работникам и не снилось. В прокуратуре Дубровского района проведена проверка выплаты заработной платы сотрудникам предприятия ООО «Брянский лен». Работникам задолжали более 3 миллионов рублей зарплаты за период с 1 июня по 1 декабря 2019 года. По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Эффективные предприниматели предпочитают принимать максимально прибыльные решения. А что может быть прибыльнее, чем заставить наемных работников отработать свое, а потом просто не заплатить им за труды. Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета. Согласно оценкам счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей. Из них по уголовным делам около 2-3 миллиардов рублей в год. Сотни, сотни миллиардов буржуазной чинуши признают украденными. И при этом достойных наказаний за них и единого раза не последовало. товарищ и как после этого можно доверять буржуазному государству? Сотрудники роддома городской больницы номер 6 города Перми уже несколько месяцев пытаются решить вопросы с маленькими зарплатами, переработками, нарушениями в документах и даже понижениями в должности. С последней проблемой столкнулась бывшая заведующая отделением новорожденных роддома при городской больнице номер 6 Ирина Петрова. Сейчас она обычный врач. Ее понизили в должности после огласки проблем, в больнице независимым профсоюзом «Альянс врачей». Врачи и учителя – основа нашего общества, люди, которые не дают нам умирать от болезней и прозябать в невежестве. И конкретно эти профессии, требующие уйму времени на обучение и связанные с вечными переработками, получают самые мелкие зарплаты в стране. По интернету разошлось предложение депутату Госдумы от «Единой России» Сергея Вострецова заставить домохозяек платить налоги. По его мнению, они являются самозанятыми. В стране больше 20 миллионов уклонистов от налогов трудоспособного возраста, которые принесли бы в казну триллионы рублей, заявил Росбалтов парламентарий. Налоги, налоги, налоги. Что не предложение, что не закон, то новые поборы. И все это совершенно неудивительно, ведь власть в нашей стране принадлежит буржуям, а значит и цель нашего государства – поглубже залить в наши с тобой товарищ карманы».